приветствую всех на своем канале орхидеи от татьяны сегодня хочу вам показать так как началась осень хочу вам показать и рассказать про некоторые сорта винограда которые у нас растут на участке помидоры у нас в этом году особенные очень длинные высокие но урожая очень мало где нигде есть, конечно, только сейчас начинают цвести. Все лето не было помидоров. А сейчас начинают цвести. Итак, начнем о винограде. Вот у нас первый год кустик дал урожай. Сигнальный софьен. Сорт называется. Смотрите, какие, какой виноград красивый, Розовый. Балденно крупный. Вот мой ноготь. Сравните. Вот это что за капочки? Вот. Но он, птички, он и не болел в этом году. Смотрите, какие красивые гроздья висят. Вот отломалась, я подергала. Мясистый. Видите, какой мясистый хороший. Гроны какие, обалденные. Наверное, килограмм точно. О, блин, оборвало, придется съесть зеленый. Компотик, смотрю. Страшно, Ладно. Сейчас я вам покажу другой сорт винограда для сравнения. Вот я одну бубочку сорву, самую верхнюю, и покажу с Изабелой сорт. Вот Изабельный сорт, ну, обыкновенный Лидия, Изабела и София. Видите, какие, какая разница в сорте. Бубочка какая мелкая. Этот набитый такой будет вот, темный, он поздний, правда. Это винный сорт винограда, да? А София столовый. столовый кушать. У меня тут темнота получилась, как в лесу, роща такая получилась. Виноград зарос, надо бы это все обрезать. Ну, винный пусть себе растет, как ему нравится. Сейчас пройдемся по столовым сортам. София замечательный сорт. Я трогать уже не буду, потому что у меня в руках все отваливается. Смотрите, какие красивочие гроны. Вот рука моя. Бубочка какая крупная. Ароматная. Такая на вкус, она приятная. Без кислинки, без ничего. А здесь у меня растет инжир. Я вам рассказывала про этот инжир. Вот он начинает доспевать. Ну ладно, идем к винограду. Инжир позже. А в инжире вырос огурец. Посмотрите, какой здоровый. Огромный огурец. Уже веточка засохла. Огурец есть. А здесь сорт у нас устойчивый докучаевый. Тоже, посмотрите, огромные какие громкие. Он не болеет в этом году ничем. Я вам в конце видео расскажу, чем мы обработали. В прошлом году Весь виноград переболел. В этом году, смотрите, какие замечательные губочки. На вкус он сладкий. Его много. Лис желтеет, потому что уже осень. Я не знаю, может, хлорост какой-то. Потому что выделяются прожилочки. Ну, на урожай это не влияет. Громко замечательно выглядит. Вкус обалденный. Это сладкий сорт. Ну, как дамский пальчик напоминает вкус. Вот видите, какой. Вот такой вот. Хороший виноград. Вот я сразу Сочный, сладенький, без кислинки. Он чисто светлый такой зелено-желтенький на него еще мало солнца попадает этот сорт выведен одесский институт имени таирова выведен там сорт и мы купили на таирова прям в садоводстве при институте а здесь под окном у меня растет молдова молдова она есть молдова навсегда вкусно но в этом году ее маловато. Не знаю. Маловато. Гроночки не особенно крупные. Этот сорт не показал себя в полном раскрытии. Конечно, он не болеет. Посмотрите, гроночка полностью, практически опылилась. И маленькие немножко недоопылились. Потемнеет. Он позже созревает. Еще рано. Но с тем виноградом, что я вам показывала, не сравнишь, Вкусовым. Конечно, Молдова очень вкусно, я его люблю. Пусть говорит, кто кому-то мне нравится или нравится, но я его очень люблю, когда он доспевает. Вкусный, но тот намного красивее и крупнее. А здесь у меня растет сорт винограда Голбена Ноу. Мы его оборвали, он сильно ранний. Это птички поклевали, и он высох. А затем пчелки прилетели, начинают осы пчелы брать нектар, соки. Видите, он какой спелый. Косточка темная-темная. Он уже переспевший. Мне уже даже показать вам нет. Сорт очень вкусный. У него... Кис вообще не чувствуется Вот еще гроночка маленькая. но это не болезнь это птицы стараются видите он засох. Когда болезнь он гниет а когда птички стараются помочь мне собрать урожай, тогда оно засыхает. А здесь малине у меня ночная красавица расцвела. Очень красивое, неприхотливое растение. Растет, где ему не нужно. Я его здесь, правда, не просила, чтобы оно росло, но оно выросло. ну красиво. Перец уже вам покажу. Я бурьян не вырвала, посмотрите, сколько перца. А те, кто повырывали бурьян, весь перец испортился. Засох от солнца, сгорел весь. У меня все-таки перец вот есть. Урожай неплохой. Раз в неделю я его поливала. Включаю такую... У меня туман. Называется шланг. Включаешь, он как дождиком поливает. И бурьян. Ну, как бурьян. Ну, такие мелкие бурьяны. Не сильно он в буряне. И ему это понравилось. Клубничка начала давать уже следующие урожаи, уже летние, осенние. Смотрите, какая крупная. Но я вам про клубничку расскажу в следующем видео. Так как я хочу сейчас про виноград рассказать, потому что уже темнеет. А этот виноград пускает на арку, так как он сильно рослый. Его название у нас называют его Крымская роза. Он когда начинает набирать цвет, он так пахнет, пахучий, ароматный, на соки хороший, на вино покушать, хороший виноград. Но когда его много съешь, начинает губы щипать, щипать немного. Лучше много не ешьте. И растет везде, только не любит переувлажнение, начинает засыхать гроночка, изгнивает. А так, в общем, сильно рослый. А сейчас переходим на арочные сорта винограда. Посмотрите, какая у меня красивучая арка. Это виноград Надежда Азов. Это скрестили несколько сортов винограда. Это молдавская селекция. Он похож на Молдову, но это совсем не Молдова. Он даже по вкусу другой совершенно громкий в них. Огромная, посмотрите, какие красивые цвет на вино хороший, дает цвет на компоты покушать, когда он идем по арке дальше, переходим на белый сорт винограда. Это у нас сорт Кеша. Он немного прогорошился, немного крупные мелкие он должен быть весь крупный а так шары у него огромного размера как слива он сладкий ароматный сейчас я возьму в руку покажу Ой, не достаю он какой-то на свет вот я включила вспышку он зеленый а в самом деле он желтенький сейчас я выключу не выключается что-то фонарик вот Хочу показать полностью цвет. Видите, какого он цвета красивый? Он такой сладкий, красивый. Посмотрите, сколько много его. Ну, немного в этом году прогрошился. Ничем не болеет. Когда опыление было, когда цвел, пошли дожди, и поэтому он не совсем опылился. Так, у нас арка. Синий виноград. Теперь белый виноград. Идем дальше. Следующий у нас низина, розовый виноград, а здесь охранник, кошка, розовый виноград, у нас крупные сорта, арочные, очень красивый виноград, вкусный, ароматный, крупный, он еще зеленый, только набирал. Цвета очень быстро. Он видите зеленый, розовый, темный. Все цвета на нем существуют, присутствуют. Идем дальше. Ор... Охранник. Оригинал. Это сорт оригинал. Честь не упал. Он вытянутый, длинненький. Видите, какой-то остроконечный вот такой сорт это позже сорт. Уже все сорта убираются, затем этот мы начинаем кушать. Восторг красный. Этот в прошлом году был шикарный восторг, а в этом году он какой-то не совсем восторг. Он сильно сладкий. Он сильно сладкий, вкусный, его сильно пчелы любят. Хороший рост дает, вот второй урожай дает, правда его надо оборвать, этот второй урожай. Он не должен расти два урожая, он вытягивает силы, но он в этом году не совсем удачный. Видите, эту громкую вам показала красивую, а эта громка вот пустая какая-то. Но он сладкий, ароматный, пчелы его едят, я тоже выедаю, тихоря где достаю. А где не достаю вон громко Красиво. красивая. И в конце покажу вам пеларгонии цветущие. Вот, смотрите какой красивый цвет. Замечательная пеларгония. Уже осень, листочки начали немножко желтеть. Так перепад температуры, ночью немного прохладно, уже можно было бы их даже забирать в квартиру. И бегония спасибо всем за внимание оставайтесь на моем канале всем удачи всем пока подписывайтесь на мой канал до свидания